Я эту песню старался, и тогда старался Пореже петь, но однажды в такой В боевой компании спел Они говорят, а вы ее чаще поете? Я говорю, а почему? Они говорят, а после нее хочется встать И пойти, говорит, повоевать. Пусть красные звезды В Кремле погасили Пускай над Москвой.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 Давайте сегодня умрем за неё. Быть может, на свете есть земли красивые, где небо без безоблачнее легче житьем, Но если мы все же народились в России, Давайте сегодня умрем за неё. Пусть красные звезды. Гремле погасили, пускай над Россией царит вороньем. Но если мы все же родились в России, давайте сегодня умрем за нее.